Что он с трех сторон пришел? Раз. И спереди тоже стоит. Блять. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, на CELS Games. Мы продолжаем с вами играть. The Joy of Creation. Story мод. Наслаждение творением. Режим истории. У нас с вами третья ночь. Третья ночь. Третья ночь, которую я пытался пройти в офисе, у меня ни хера не получил... блять. сорри, микрофон ударил, у меня ничего не получилось. Но... А, сейчас будем пробовать еще раз, еще раз, еще раз. Эту катсцену мы видели, а остальные катсцены не будем... Блять. ебаный в рот. Нет. Это мы Нет. тоже видели, это мы все видели. А, перемещение, все, мы все помним. На Фоксе надо смотреть... На Фоксе надо смотреть Чика Чика, Чика, Чика Вылазит из стены А если будет Фредди Нужно будет вылазить И светить фонариком в лицо То есть ничего сложного Но каким-то магическим образом Придется пережить 6 часов 6 часов 6 часов это много или мало, ведь придет аниматрон и натянет тебя на забрала. Фредди! Проститутка! Я знал, что ты там! Пошел вон! Бля, вы видали, как он прячется? Ах ты хитрожопый жук. Ах ты хитрожопый. Фокси, Фокси, Фокси, иди сюда, проститутка. Хе-хе-хе-хе. А, хорошо. Так, когда мы будем видеть кексов, кексов нужно будет выбегать в окно и светить им в лицо фонариком. Так, Фокси, Фокси, Фредди в кладовой. Кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, проститутка! Сейчас главное приноровиться, я думаю, мы вполне себе оперативно пройдем эту хрень. Но пока эта ночь самая сложная. Вон там Чика. Я, я... Я знаю, как остановить ее. Всякий раз, когда показываются ее прелести, я имею в виду пексы, которые Просто в наглую заполняют мой офис и устраивают прядки. Иногда они прячутся и вне офиса. В любом случае они поблизости. Если я посвечу на них, то они звалят. Если, если прогнать тексты, то уйдет и она. Чика медленная, поэтому у меня есть время, чтобы отыскать Но я понятия не имею. Вон вижу текст. Придется. придется обыскать офис. Я увидел кекс И Фредди прогнал Вон еще один текст. Фредди за окном Так, а как Чику прогнать? Подожди, где еще один текст? Так она сейчас выберется, блядь, слышишь? Да, я Фокси выгнал. Да в смысле, блядь? В смысле, блядь? У -у -у! Ты что, мразь? Чика ползет все медленнее. Если смотреть на нее... А, если смотреть нее, воспользуюсь этой информацией во время поиска текстов. А, мне придется смотреть на Чику постоянно, пока не появятся все тексты. Блять. Короче, я понял. Все, я понял. Все, я понял надо было на нее смотреть пока не появятся все кексовозы два кекса я нашел быстро так фредос лови лови лови фредди быстрее ты что бля там фредди был откуда там фокси появился блять я что что был на камере сука вы прикалываетесь Бля, да ладно а -а -а -а, Хорошо Хорошо, бля Пошел в Прэдди изгонять А там стоит проститутка Но эта ночь не такая сложная, как предыдущие Тут главное просто, ну, вот На, -на, -на, -на, -на, -на таланте Видимо, когда камера барахлит, появляется Фокси. О, смотри. А, нет, там Фредди. Да встань ты. Да ёптую мать, как ты тут появился, нахуй? Мы же не видели только что никакого Фокси, откуда он взялся? его мог пропустить Ну, Фредди есть А Фокси там нету А, вот он Теперь надо Фрэкзи изгнать Кышнах Я понял, сначала изгоняем Фокси, потом изгоняем Фредди Точно. может быть сразу В нескольких местах одновременно Это, конечно, они хитро, блядь, придумали Чтобы ты вылазил, тебя Фокси жрал А потом иди делай с Фредди что хочешь Стоп Вот он Пошли за Фредди быстрее Боже что Это просто... Так, понял Ищем кексы Ищем кексы Ищем кексы Вот, смотри, видишь, она медленно лезет А, в мусорке, блядь Ты прикинь, где он был Блядь, еще и Вон еще один кекс Давай быстрей. Пошел вон. О, оказывается, не в офисе, в полках могут быть. Пошел вон. Где Фокси? Его обычно сразу на камере видно. сейчас обычно сразу видно на камере. Опа, пришел. Пришел, пришел. Слышал, слышал, как пришел. Да, да, да. Здорово, проститутка. Так, вижу первый текст. Вижу первый текст. Ты даже не двигайся. Вижу второй текст. Нашел третий текст. Пошла вон, пошла вон. Брэдди за дверью. Надо изгнать. Стоп. Только что был стук. Бонни просто не В смысле, Бонни сломал? Что с бони делать? Я Я что-то нашел. У они не сидит на месте, если я буду игнорировать его, он уйдет. Я слышу, как он орет. Ах ты сука! Короче, главное не открывать Бонни дверь. Блять, опять чика полезла. Раз. На месте посиди. Блядь, что происходит? Нахуй! Я не могу найти тексты, блять. Есть, еще один есть. А, все, это был последний, Блять, у меня нету камеры центральной. Там Фредди Но тогда по факту и Фокси не должен появляться Правильно? Вот это мне повезло сейчас Сиди на месте, не двигайся выгонять фокси а -а -а, блять что произошло фокси за это четливый звуки. я слышу что он пришел не открывает так я не открывал дверь сука что за скам блять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 Подожди. Ну, с Чикой стало все гораздо более проще. Но как меня убил этот... Фокси, блядь. Подожди, это что за херня? Я же на него отчетливо светил камерой. А он взял меня... Как он меня вообще мог? Типа я не успел... нас, Может я не успел посветить, блядь. И он меня успел съесть. Типа зашел и съел. А, видишь, а проститутка механическая, блядь. На нахуй, по глазам твоим бесстыжим. По глазам твоим бесстыжим! Фредди стоит по углам. Фокси стоит сразу возле камеры. Бонни стоит вот здесь вот, чуть правее. Если на него посветить, он ломает камеру. Соответственно, если Бонни ломает камеру, то би пизда. Все. Да белорусский язык, конечно, это. Ой, такие слова веселые. Ага, стоп. Фокси появился где-то. Вот он заключения. Становите И Я имею в виду кексы, которые просто в наглую заползают в мой офис и устраивают прятки, иногда они прячутся и вне офиса. В любом случае они поблизости, если я посвечу на них, то они свалят. Если прогнать кексы, то уйдет и она. Чайка медленная, поэтому у меня есть время, чтобы отыскать их. Я понятия не имею, где они прячутся. Так, смотрим еще один, быстро. Чтоб Фокса не было. Все, все, все, все, все, все, нормально. Бля, я думал здесь без Бонни обойдется. Нет, без Бонни, бля, здесь не обошлось. А, -а, -а что ты, блядь, телепорт. Я тебя видел. Изгоняем просто проститутку из каждой комнаты. Где Фредди? Давай, давай, давай. Ну, один постоянно в мусорке, я это уже заметил. Один по прямой. Подожди. Один вот по прямой А, все? Только два текста? А, может быть и два, не обязательно три, да? Слышу, слышу, слышу, слышу, слышу, шлюха Красноглазая, блядь, пиратка Жалко, через камеру нельзя изгонять, типа, вот ты через камеру смотришь Я что-то нашел опять Я не должен смотреть на Бонни. Он слишком умен. Они все на умнее не... и Они помогают друг другу. А, смотри, за плакатом еще. Я должен я слышу, сволочно, думаю, просто усмехается. Ладно. ладно, ладно, Мне стоит и самому шевелиться. Бонни не сидит на месте. Если я буду игнорировать его, то он уйдет. Ой, черти, Фредди. Ай, блядь! Почему он сказал, где тебя, черти, носят Фредди? Так, туда не надо смотреть. Вон, Кекс, еще один. Вставай быстрее! Все, пошла вон. А, так Бонни не нападает. Бонни не нападает. Главное не смотреть на него. Но у меня минус одна камера, бля. Блин. А я прям так отчетливо навелся на него В про ну, На той камере Пошел вон Ну и Фокси теперь больше не лазит по моим камерам Бони нету? Бонни нету Блять опять Чика полезла Пошли пошли пошли пошли Нашел последний Давай съебало Курица жмурится Тихо а, Они могут быть там за окном, правильно? Никого нету Так А где Фредди делся? Так, тихо. Это, это, это, это, это, это, это Бонни стоял. Это. Так, он ушел. Чика. Все, прогнался все 혹시 блять да ну нахуй на изоленте бля такая серия вы что прикалываетесь я почти прошел ладно я с бони проебался конечно блять сломал камеру Нельзя сразу идти искать тексты. Сначала нужно найти Фокси. Выкидываю Фокси, потом спокойно могу идти искать тексты. Правильно? Правильно, потому что слева где-то, справа точнее. Так, Фредди у меня в подсобке сидит. О, вон. Так, Фокси был... Или это был не Фокси? Стук. Был стук... Звучок... Звучок стука был. Звучок стука, блять. Олень. Но что-то стукнуло только что, 100%. Появился? Появился, должен был на камере где-то появиться. Не, никого нету. Фредди появился. Да, Фредди появился. Так, впереди Фокси. Все, уйди. Уйди, уйди, уйди. Не надо туда заходить столько раз. Чика опять вернулась. Хорошо. Насчет Чики мне все понятно. Сейчас будем кексы искать Сразу смотрим, есть ли кексы где-то на улице Они обычно вот тут, на столе Потом Вот здесь И вот тут Фокси пришел Пришел Фокси Ищем кексы на камерах сначала Так, есть один кекс только на камере Один кекс на камере Один за плакатом. Еще один здесь. Все нормально. Пошла вон. Пошла вон. Пошла вон, проституция. Все, сидим дальше на камерах, все нормально, сидим кука река Кстати, а Фредди меня спасает от Фокси. Заметили? Я заметил. Был такой момент, когда я открыл окно, там стоял Фредди, а Фокси на меня не среагировал. Привет. Но не знаю зачем тогда мы его пугаем Если он получается Вполне себе добрый По-моему было справа Да, вот он стоит Если он вполне себе добрый Вон он, вон он Кексы ищем, быстро Один в кладовке, один в кладовке, быстро Так, вас двоих нахер отсюда за плакатом и значит в мусорке в мусорке за стол за стол сели ищем Фокси ищем Фокси бля я не могу понять его песню Фокси Я понял, я в прошлый раз не успел его прогнать Просто не успел прогнать От него вообще практически нет активности Я должен оттускать его Я слышу, как эта сволочь надо мной просто усмехается Ладно, ладно, ладно Мне стоит и самому шмелиться Бонни, не сидит на месте Если я буду игнорировать, Мы Бонни не то трогаем. он уйдет А я видел твою, твою рожу А что? Опять Чика пошла? Ищем тексы Один здесь Значит еще один на улице будет Да Только сначала Фокси Смотрим, нету? Пошли быстрее пошли! Пока не вылезла. <Свы> Блять! А -а -а -а -а вдвоем стоят. Воксе нельзя выйти через сумму. Так у меня камеры нормальные были. Блять. Бля Ладно, я попробую на паузе. Если до пятого часа доживу, будет хорошо. Короче, как-то я добрался до пяти часов. Как-то добрался. Если получится сейчас пройти. Хорошо. Не получится. Ну и хер бы с ним. Но я надеюсь... У нас все получится. Все, чика, пошла нахер. Что он с трех сторон пришел? Раз и спереди тоже стоит. Блять. Я прошел или нет? Я прошел! Фу, блять, я прошел! Или не прошел? <свес> Фредди замедлил время и не дает пройти дальше. Прогони его не менее 10 раз, чтобы выбраться из офиса. А ну ты, блять. Уже прошли. Я не... Ну я попробую еще раз на паузе, но это, это бред, блять, полный просто. Не в пизду, давайте на следующую серию. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях.